Дамы и господа, приветствую всех! Беленицкий институт кармонеги США, курс 2. Итак, в лекции 173 мы с вами проговорили э, попытки по элементарным технологиям продвигать какие-то оккультные манипуляции с окружающей средой. Кто что понял, тот кто понял. Пишите ваши конкретные вопросы. И, пожалуйста, каждый вопрос пишите в отдельном комментарии, потому как так легче отвечать. И вам, и мне. То есть вы будете получать на каждый отдельный комментарий отдельный свой ответ. Это первая часть. А кроме того, мне легче так делать лекционный материал. Итак, мы с вами проговорили «Белое перо». Мы с вами проговорили тему «заказ изнутри чакры», то есть активация чакральная. Активация чакральная – процесс многоступенчатый. Каждый специалист использует этот термин по-разному, к сожалению, потому что в оккультизме до сих пор нету вот таких вот как бы конгрессов, когда вот все ученые и физики собираются, и они создают единую терминологию – и стандартные какие-то определения, и в этом случае можно из всех стран говорить на одном языке, просто вот так. Но оккультизм, как бы это отдельная часть. Поэтому так было, и то же самое случается со школами йоги, которых масса, и многие термины разные школы по-разному воспринимают и по-разному трактуют. Так получается. Заказ из чакры связан с настройки на цвет чакры. Цвет чакры это условность, то же самое, как и стихия, из которой чакра подпитывается, это условность. Но тем не менее, когда вы настраиваетесь, находясь внутри чакры, то есть нужно уметь манипулировать точкой сборки, в принципе, это достаточно легко. Вы внимание переносите на соответствующий уровень по позвоночнику. Медитация на огонь, она у вас была. Лекция по элементарным технологиям. Это лекция, медитация на огонь, она на канале первого курса. Там стоит такая большая бочка железная, и в ней я развел костер во дворе. А, а лекция по элементарным технологиям, это лекция для второго курса номер 173. Итак, мы активируем чакру, когда просто настраиваемся на ее свет, цвет, когда находимся внутри э, локально этой чакры в медитативном состоянии. Если вы засыпаете во время такой медитации, это означает, что у вас усталость, накопленная за многие годы, она блокирует ваш навык перемещать сознание по сушумне. В этом случае нужно практиковать шавасану несколько раз в день и пытаться в состоянии шавасаны обрести легкость. Весь смысл перехода из тяжести в расслабление дает обрезание энергетических хвостов. Когда к нам подпитываются разные люди по разным причинам. Или мы что-то должны, или мы на них пустили какую-то агрессию незаслуженно. Когда это заслужено, никто не может создать такой энергетический хвост, чтобы у вас эту энергию отбирать. Или же мы сами разрешили как бы человеку присосаться, потому что мы позволяем этому человеку нас использовать, нашу энергию, или, или наше терпение, или что-то еще. Итак, чакральная активация начинается с вашего навыка переместить сознание вниз или вверх по сушумним. И это сознание привязать к определенному уровню на позвоночнике, на мне Вторая часть активации, то есть вы просто занимаетесь малярными работами. Зашли в Муладхару, вы внутри сферы и начинаете красить изнутри стенки Муладхары в ярко-красный такой бордовый цвет. А когда вы зашли в свадхистхану, вы красите шарики изнутри оранжевой, такой самой яркой, какая есть в вашем сознании воображении краска. Если вы зашли в манипуру, вы красите все в желтый. Ну и дальше по аналогии, каждый охотник желает знать, где сидит фазан, вы все знаете детскую считалочку, красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. И... В этом же самом проявляется устройство обществ четвертого мира, потому что не только разница в мышлении находится в шестом мире. Если вы читали Орлова, альтист Данилов, он думал музыкой, и вот эта комиссия демоническая никак не могла расшифровать ход его мысли. Мышление есть абстрактное, конкретное, интуитивное, ассоциативное, рациональное, иррациональное, логическое, музыкальное, образное. Могут быть совершенно различные типы мышления. Вполне возможно, что какие-то будущие исследования к этому списку добавят еще разные варианты. Но во втором мире есть тоже свой вид мышления, потому как действие, оно определяет, как мы действуем. То есть наше мышление определяет наше действие. В третьем мире есть тоже свой вид мышления, связан с эмоциями. Во втором мире мышление связанное с действиями и ленью в противовес. А в третьем мире мышление связано с желаниями на самом низком уровне, на уровне Шамбалы. И всегда на уровне Шамбалы хочется, я хочу пройти на шару, по всему земному шару. А потом идет уровень эмоций, это уровень цивилизации. И после этого высший слой, который многим недоступен. это человек выходит на уровень чистых чувств, которые не привязаны к цивилизациям. И вот из этой точки человек видит мир чувств, семейные отношения, отношения с женщиной, с мужчиной, с детьми по-другому совершенно, когда эмоции не блокируют разум, разумность, осознанность, мышление. Мужчинам часто кажется, что он должен женщине объяснить, как... С ним нужно себя вести, и женщина тут же согласится и начнет прыгать вокруг и танцевать лизгинку. Да, это случается иногда, когда как бы мужчина женщину покупает, условно говоря, и, и она понимает, что если она не будет эту лесгинку танцевать, то она лишится всех тех материальных благ, которые она через него получает. В этом варианте, вот именно в этом проговоренном, Получается, что как только этот мужчина начинает перекрывать эти материальные блага, женщина, танцующая лезгинку, как спутник вокруг земли, да, начинает думать, а что я вообще с ним забыла, он меня постоянно обижает, унижает, ограничивает. Она смотрит на себя в зеркало, фигура еще ничего, вот, а и она от него уходит, ну потому что в другом месте ее не унижают, не обижают прислушиваются к ее мнению и совместно с ней решают. Понимаете? С другой стороны, женщина тоже думает, я такая красивая, я такая молодая, умная, он должен вокруг меня танцевать лезгинку. И это все происходит до тех пор, пока все ее качества, из-за которых он танцует вокруг нее лезгинку, сохраняются. Но вот это все относится к цивилизационному мышлению. Потому что мужчина должен четко понимать, почему женщина с ним и в каком случае она его бросает. И есть такие мужики, которые такое отношение строят к своей женщине, что она будет с ним очень четко до тех пор, пока он соответствует ее пониманию о, о благосостоянии и, и исполнении ее разных всяких желаний, которые приходят из рекламы. Итак, у нас получается чакральная активация. Она нужна тогда, когда вы уже прошли все цивилизации, и они вас не затрагивают эмоционально. То есть, мы пойдем выше, мы по всем чакрам и все пройдем. Но идея в том, чтобы человек мог точку сборки по Кастанеде или концентрацию внимания по Патанжали удерживать в зоне определенной чакры, на которую вы решили медитировать сегодня. Далее вы, находясь внутри этой чакры, территориально, пытаетесь выйти своим сознанием на определенную стихию – огонь, вода, воздух, земля, космос, море спокойствия духа и сила воли, сила воли и сила воображения. Это две силы Солнца и Луна, которые присущи нашей аджна чакры, два чахральных лепестка. Ха и тха, хатха-йога, ха и тха, солнце и луна на одном лепестке у нас одно, на другом у нас другое. И именно эти два лепестка на аджне чакре определяют темную и светлую сторону, а все остальные чакры ведут себя уже по аналогии, но именно аджна-чакра определяет, кем быть. Потому что Солнце и Луна, и все светлые, они идут в сторону Солнца, хотя э, оккультизм, мистицизм гитлеровский, ну и Блабацкая рассказывала, что Солнце черное, и один там товарищ рассказывал мне, что солнце черное. Это все, да, я понимаю, что еще из Махабхараты идет, что солнце у нас не Сура. Солнце это Асур, по всем древним каким-то там легендам. Но вы понимаете, как республиканцы становятся демократами, а демократы наоборот превращаются в республиканцев, или же... Мне, не я, то есть демократическая партия начинает друг другие лозунги выдвигать а республиканская тут же перестраивается если вы посмотрите в историческом контенте то раньше демократическая партия она была не такой прогрессивная республиканская партия была наоборот очень прогрессивной сейчас как бы меняется ситуация Поэтому и суры, и асуры тоже могут меняться в зависимости от того, кто у власти. Кто там нынешний у власти, кто-то парень будет рад. Итак, у вас навык концентрации внимания путешествовать по сушумне и останавливаться, фиксироваться на определенном уровне в каждой чакре. И этот навык нужно достичь, выстроить нейронные связи, в своей медитативной практике. Далее, когда вы попали в эту чакру и вы чувствуете, что вы находитесь в Муладхаре или в Сватхистхане, вы начинаете раскрашивать сферу эту, где вы сидите изнутри, в определенный цвет. Зачем это нужно делать? Для того, чтобы удлинить, растянуть время своего пребывания на определенной точке сборки. Когда вы будете делать это достаточно долго, то есть один раз в день или два раза в день на протяжении трех, пяти, семи, недель, то у вас вдруг окажется, что вы научились получать состояние, находясь на, на своем уровне, на определенном. И в какой-то момент вы вдруг понимаете... Что состояние, когда руки в земле и ноги в земле, когда вы огород сажаете, или когда вы прыгаете в пруд, в речку, в море, под водопад, в ванну, в джакузи, в бассейн, это другие состояния. И когда вы сидите у костра, это третье состояние, а когда вы в самолете, это четвертое состояние. Народ не фиксируется на этом на всем, поэтому нейронные связи не создаются. Как только вы фиксируетесь вначале на уровне, потом вы фиксируетесь на цветовой гамме какой-то, потом вы начинаете притягивать источник из геранда самхиты, вы начинаете притягивать энергию земли в Муладхару, притянули, получили состояние, у вас еще есть силы медитировать? Дальше и время перешли, поднялись на уровень свадьясха на чакры, закрасили оранжевым все, вышли на состояние воды. Берете тот образ, который у вас в голове запечатлен. Медитацию я готовлю, я собрал уже из Ниагарского водопада видео и с разных других водопадов, из бурлящих источников, с горячих источников и энергия волны океанской, Атлантического океана. на Тихом я еще не был. Ну, мы сделаем такую медитацию тоже. Но дело в том, что медитация с огнем, она многоступенчатая, поэтому мы будем ее продвигать до тех пор, пока я получу какое-то количество и качество от вас отзывов, что у вас получается, что нет с той целью, чтобы разобрать, почему не получается. Но общая ошибка у всех, человек начинает медитировать на огонь, в конце концов уснул, это значит, что концентрация ваша пропала, энергии было мало, а все потому, что была не отработана шавасана, и вот шавасана является поворотным таким пунктом, камнем преткновения, который нужно освоить и нарастить нейронные связи в практике шавасана. Что получается дальше в плане чакральной активации? Дело в том, что в каждой чакре из каждой чакры лучше всего исполняются желания определенного рода. Если вы смогли опустить свое сознание в Младхару чакру, закрасить красным, создать канал к центру земли, Уметь из ядра планеты какую-то энергию поднять. Эту энергию, когда вы подняли там по полочкам, разложили внутри Муладхары, чакры, нужно ее почувствовать. А дальше вы переходите на ту чакру, на которой вы находитесь всегда, и созерцаете, как Муладхара излучает эту энергию. Если вы в медитации на ту же Муладхару накачали энергии земли достаточно, много, то у вас получается переизбыток на чакре. Четвертая книга, я надеюсь, война закончится. Я сейчас четвертую главу переделываю уже в который раз. Я надеюсь, что мы ее издадим. И вот там идет как бы диагностика, то есть есть нехватка энергии, недостаток, дефицит энергии, есть избыток энергии. Более редкое явление, но тем не менее приводит к огромному количеству совершенно ненужных сансар, в которых человек начинает вертеться 5-10 лет, а потом, когда у него как бы половой драйв спадает и и в там в 65-70 лет он смотрит и думает: какой кошмар! Я в своей жизни, вот столько-то лет, черти чем занимался, а нужно было это делать, это делать, это делать и так далее. Как только вы. Научились накачивать чакру. Накачивать означает, что чакра раздулась ваша, как воздушный шар, и начинает свое состояние передавать и вверх по сушумне, и по остальной чакральной системе, если у вас нет блоков, которые пытаются не пропускать энергию дальше. Вот там, где он стоит, блок это как контрольный пост как шлагбаум, который люк задраен в подводной лодке, и через него никак пройти нельзя. Каким образом можно почувствовать? Одно дело, то есть я пытаюсь рассказать по линиям поведения. В четвертой книге, там по чакральному целительству огромный кусок материала. И вот получается, что я учу как бы по линиям поведения, то есть по психологии. Вы анализируете паттерн поведения и понимаете, где у человека находится чакральный блок. И каждый человек на целительство приходит с чем-то, и вы послушали этого человека, вы начинаете понимать, где находится этот чакральный блок. Есть разные методы работы с этими чакральными блоками, но одно дело понять через психологию, как часть поведения. И совершенно другое, этот чакральный блок пощупать руками и увидеть его. Каким образом? Представьте, что вы на Муладхару накачали энергии земли, и Муладхара раздувается, как шарик. Ну, когда распирает изнутри, вот вы наелись, ну, чего-нибудь там. Ну, например, вот меня от гороховой каши не распирает. Я очень ее люблю, но кого-то прямо распирает, и человек готов взорваться. Как Высоцкий пел, я сейчас взорвусь, как 300 тонн тротила. И вот, когда у вас чакра с избытком энергии, она пытается от этой энергии избавиться. Знаете, есть в подростковом возрасте такой диагноз, извините, за загрубоватость сперматоксикоз. Когда эти дети, пацаны, они уже не знают, куда им деться, девочки их не воспринимают, и девочкам еще рано, более старшие девочки в принципе не воспринимают, что с него взять, с этого школьника и дурака, который будет делать глупости, как на ТикТоке, там, мазать ей зубной пастой уши и что-нибудь еще, понимаете? И чакра начинает избавляться от своего избытка, Потому что чакре комфортно, чтобы было все в балансе. А когда чакру распирают, это как чемодан, который еле-еле застегнулся. Вы куда-то полетели, на таможне его проверили, и вам выкидывают незастегнутый чемодан. Вы-то уплотняли, чтобы он закрылся, а им это не надо. Они проверили, сами дальше уплотняйте. И все подхватили свои чемоданы, а вы там в аэропорту на нем пляшете, танцуете резгинку, чтобы он застегнулся. Гад, зараза. Да, вот точно так же чакра пытается избавиться от избытка. Тавтология, извините. Конечно, не каждый может довести накачку энергии чакры до избытка. Но в этом же суть тренировки. Вы понимаете, раджа-йога и хатха-йога, это та же самая тренировка. Вопрос только в одном. Хатха-йога, вы четко видите, куда руку, куда ногу. А в йоги, оно все происходит в таком невидимом контенте, но это тоже тренировка. И от этой тренировки вы устаете. Вы можете энергию набрать и устать, потому что совершаются действия, на которые у вас просто не наросла мускулатура условная. То есть нейронные связи слабые. Как только вы почувствовали, что вы создали переизбыток, вы начинаете наблюдать. Если это Муладхара, чакра, идет ли энергия вверх по сушу? Если она поднимается, значит у вас нету блока. Если у вас блок между Сватхистханой и Муладхарой, то энергия тык-тык и некуда ей идти. Что это значит? Все эти ребята, которые почитали различные тексты, почитали Артура Авалона и начали пытаться поднимать кундалини, как они могут, в итоге эта энергия идет вверх, натыкается на этот блок чакральный, и у человека крыша съезжает. И это видно как бы не сразу, но постепенно. Чем дальше в лес тем лучше видно. Примерно так. Поэтому чакральные блоки, особенно блоки на сушу, мне это как бы не шутка. И эти все диагнозы как бы чакрального целительства могут привести к диагнозам совершенно медицинским в плане здоровья. Ну и в этом, конечно, проблематичность такой ситуации. Итак, что происходит? Вот это вот путь, каким образом заполняя чакру на максимум потом подождать и посмотреть эта энергия земли из муладхары куда она вообще дошла куда она идет и где вы эту энергию начинаете ощущать там где вы ее ощущаете вот там каналы открыты а там где ее вы не чувствуете там каналы заблокированы потому что какая-то сила не дает же этой энергии идти в ту или в другую сторону что происходит, когда вы освоили навык, получили, как бы, доводить чакру до состояния переизбытка? И зачем нам нужен вот этот вот ключ переизбытка? Да потому что, о, как, как, извините, какие-то ваши запросы, они именно чакральные запросы. Это запросы чакрального характера. Ну, например, вам не нравится, где вы живете, вам не нравится город, вам не нравится страна, вам не нравится квартира, что-то еще, вам не нравится ваша собственность, вы хотите поменять. Но у вас есть привязанности. Вот, находясь в Муладхаре, все, что относится по линиям поведения к чакры это можно менять но запрос на это изменение нужно давать именно из муладхар то же самое если вам не хватает по сексу и вам что-то нужно вам нужно определиться а потом находясь сознанием внутри свадхистханы чакры заполнив закрасе в оранжевым заполнив энергией воды вот этой свежестью, бодростью, энергией весны, всю Муладхару, добиться того, что Муладхару прямо распирает, а дальше вы начинаете выгружать вот на этой энергии ваш запрос. Потом записываете его в таблицу и смотрите, когда он реализуется полностью, частично, и когда вы посмотрели, как он реализовался, вы смотрите, на каких фразах вы его заказывали. Конечно, если у вас... Мы учили, когда я еще был деканом факультета, до проректорства в Харьковской академии йоги, у нас была дисциплина, стихосложения. зачем она нужна. Это же не развлекуха. Ну, кто-то воспринимал это как развлекаловку, идея. Идея стихосложения, то есть рифмоплетства, рифмовать фразы. Сначала вы ищете рифму, вы выбираете ритм, который вам нужен, вы выбираете стиль, ям, хареер, амфибрахи, онегинская строфа, подгомера, подфилатова, фидота стрельца. Вы начинаете что-то составлять. Дело в том, что все заклинания должны быть зарифмованы. Это защита целителя и практиков. Потому что рифма... Она выстраивает мысль, берет на себя. Как только в этой рифме лишнее, заклинание не работает. Заклинание словам тесно, мыслям просторно. В этом же смысл. Как только вы по всем чакрам так прошлись, вы вдруг начинаете понимать, что одна из чакр, все ваши какие-то оккультные практики, из одной чакры работают лучше, чем из всех остальных. Ну вот, замечательно, вот вы уже нашли источник своей силы. А дальше вы смотрите, как же так получилось, и начинаете другие чакры как бы подводить. И при такой работе у вас вообще не возникает потом понимание, у вас темная чакра, светлая чакра. Многие люди ошибаются, поэтому и нужна консультация о светлых темных чакрах по той простой причине, что люди не понимают, чем отличается энергия Солнца от энергии Луны. То есть, мы говорим о заказах каких-то из чакральной картинки, из настройки на определенную волну и определенную частоту. Каждая чакра, она пульсирует на своей частоте. Когда вы по всем чакрам прошлись, все чакры позакрашивали, у вас получается во время этого закрашивания настройка на определенный цвет. Это слабый источник энергии цветовая гамма но стихия это более сильный источник энергии и все ваши чакры каждая из ваших чакр должны быть привязаны к соответствующему источнику стихии потому что это упражнение на создание чакрального вот такого вот распирания я понимаю первый раз не получается вы думаете у меня все с первого раза вот так получается не да, Моцарт четыре года сел за рояль, но у него там сколько поколений было и сколько реинкарнации, У него два корня пришли к этому роялю, поэтому он четыре года сел и начал играть. Ну и плюс все в семье играли и плюс все учителя. А сколько у вас в семье людей занимались оккультизмом, чакрами, йогой там? Нисколько, вы первые, да? Но у некоторых моих учеников дети начали заниматься. Ну, и так вот получается, что в какой-то момент, когда вы по всем чакрам научились создавать ситуацию избыточного такого состояния, то вы понимаете, если у вас блок, если у вас анахата чакра, то блок может быть выше анахаты, между анахатой и вишутхой, и ниже анахаты, между анахатой и манипурой. Что означает блок в линии поведения? Между Анахатой и Манипурой. Это вы влюбились в кого-то. Ну, любите вы человека. Но действий никаких, Но ну, вы не можете предпринимать. Вот кран починить вы можете, а пойти признаться в любви, у мужика ноги начинают дрожать, еще что там дрожит. Ну, не будем уходить в фантазию, а то мы придем, да, куда-нибудь. Но, как только наши сердечные энергии не могут превратиться в действие мы не знаем как выразить свое состояние любви ну вот все мы приехали у нас блок между стоит анахатой и манипурой чакрой между любовью и действием и там может быть другой блок выше например манипуры когда Человек не любит то, что он делает, ненавидит. Есть действия, которые мы любим делать. Да? Детей я не люблю, но сам процесс. Да. Вот получается, и это блок между манипурой, со стороны манипуры, Канахати. Потому что то, что человек делает, он не любит. Если он не любит то, что он делает, он не может стать профессионалом. Он не может заработать максимум на этом действии. Поэтому, когда у человека открывается вишутка, человек думает, а чем я вообще зарабатываю? А мне это вообще нравится, а я кайфую от этого. И начинает переходить в другую деятельность, но только забывает самое главное, что если уже какой-то денежный источник открыт, это значит, что нужно в эту денежную сумму Научиться зарабатывать не за 100% рабочего времени, а за 80%, чтобы на 20% рабочего времени вы могли заниматься то, что вам нравится, от чего вы получаете удовольствие, и потихоньку превращать это в источник дохода. Некоторые начинают мне рассказывать, я бросила свою работу, я хочу заниматься вот этим. Но ну, тогда вам нужно, чтобы муж у вас был классный любовник, или оба, или хотя бы один кто-нибудь, или папа с толстым кошельком. И тогда вы можете экспериментировать. А если вам приходится самой зарабатывать на жизнь, или ваша семья без вашего дохода просто уйдет в ноль и не сможет платить долги, то вам нужно ту сумму, что вы зарабатываете, научиться зарабатывать не за пять рабочих дней в неделю, а за 4. А один рабочий день вы будете посвящать своей миссии на земле, до тех пор, пока эта миссия не начнет вас кормить. Вы должны увидеть пути, по которым она будет вас кормить. Поэтому каждый найденный чакральный блок, он вас драматически продвигает вверх, потому что предупрежден, значит вооружен. Когда вы понимаете, что у вас этот блок то вы осознанно начинаете смотреть, а у каких еще персонажей из кино, там пьесы какие-то, театральные книги, и вы начинаете видеть, там ничего про чакры нет, но вы начинаете понимать, что вот это вот как раз, вот он же, вот этот чакральный блок есть. Да, все вопросы по чакральным блокам, извините все вопросы по чакральным блокам принимаются пишите в комментариях один комментарий с одним вопросом спасибо примерно так вот то что я хотел вам как бы э, сказать на сегодня а еще бы да ответ на вопрос ответ на вопрос по жизненным ценностям есть чистые чувства, и вы можете жизненные ценности свои по пятому миру, которые вы хотите проходить. Любовь, счастье, совесть, справедливость, правда, смысл, знание. Сначала нужно выбрать что-то одно, чтобы это было главным. И на этом строится ваша жизненная миссия. То есть на выборе категории какой-то пятого мира строится ваша жизненная миссия. До тех пор, пока эту категорию вы не освоили, вот как чакральное распирание, вы не можете ни в зеркало попасть, ни тем более шестой мир пройти, потому что видение в шестом мире оно строится на вот этих вот разных жизненных ценностях но база она идет в четвертом мире вы должны понимать вы вообще вот когда не когда вы слушаете лекцию или кино смотрите а когда по жизни сталкивались ли вы вживую э, с кем-то с людьми которые ведут красную линию то есть их мнение каких-то событиях это мнение красных или мнение желтых то есть красные не согласен расстрелять да? оранжевые это телесные наказания не согласен лишнее болтнул посадить побить а желтые болтнул лишнее заплати штраф желтым они не хотят не убивать они не хотят заниматься интересными наказаниями, у желтых все построено на деньгах. То есть вот санкционные все эти вещи, это наказание от желтых. Они говорят, да, делайте что хотите, но мы вот накладываем на вас санкции. Это как делают желтые, это штрафы, наказывают деньгами. Примерно вот так. И вот э, все вот эти методы, а у нас сейчас на планете красные оранжевые, Желтые, немножко зеленых и голубые все время показывают зубы. Синих, в принципе, еще нет. Все, которые синие, то есть я шел через синие. Все, которые синие, они не могут быть в кресле в государственном, потому что их просто не пойму. Потому что зеленые должны очистить планету. Это их миссия. И без этого ничего не будет. И вот до тех пор, пока вы не встретите людей, которые думают, как красные, как оранжевые, как желтые, как зеленые, и все, пока они к синим не приходят, они все перекручивают информацию с позиции их видения. При этом, как бы, вы должны понимать, что если вот есть замечательная страна Израиль, и которая в окружении всего арабского мира, да, то весь арабский мир действия Израиля видит через один глаз. А Израиль видит их действия через совсем другой глаз. И это мы говорим только о видении событий. А когда мы начинаем говорить про интерпретацию событий, то вообще наступает, как бы крыша едет не спеша. И вы должны понимать, что люди из четвертого мира, которые находятся по разную сторону политических лагерей, они не могут думать одинаково. И эта разница понятна. А вот если вы начинаете прыгать в шестой мир через пятое, через зеркало, то там такая разница в мышлении, что крышу может свинтить вот так. Ну, конечно, в седьмом еще легче крыша съезжает. Ну и в восьмом, когда вы совершаете действия, вроде ничего не делали, а обратно прилетело так, что вы думаете, что я вообще здесь родился, надо было сразу умереть. Мы все через это проходим. Не переживайте. Но в, это, в этот омут нужно кидаться тогда, когда вам уже тут не так интересно, и вы хотите новых каких-то острых ощущений. Спасибо за внимание. Счастья вам.